Это деревня, в которой мы рыбу, а потом поедем на самый красивый остров в мире, на озере Малави. Это наш гид. What's the name again? Could you say the name of this village? Actually like this village, this name is Mikudatu village, Senga Bay. How many people uh, live here? Actually like this village they stay 16,0 people. 60,0? Yeah 16,0. Uh, 16,0. Yeah, 16,0 village people. What is your name? This we call Mikudatu village. Your name? My name is Peter. And uh, have you ever, uh, visited uh, Russian tourist? Есть, Я Тресумили Ждем гида, пока он нам привезет все оборудование для пикника нашего. Время уже три часа. Скоро начнет темнеть, но надо успеть все уплыть на остров, все купить. Вот мы сейчас в его деревне. Вот его деревня, вот его дом. Наверху, видите, как делают? Забор, чтобы никто не лазил. Вот таким вот, вот, таким вот способом. Окей, дай мне денег. Дай мне денег, окей. Для чего? Ты дай мне денег. Значит, приехали мы в городок Санга-бэй, -да Санга-бэй. санга блин. Ну, санга называется, естественно. Ну, ладно. Вот озеро Малави. Сейчас плывем на остров, снимать там будем а, циклит. Это такие рыбы редкие, которые водятся только в этом озере. Но вообще, озеро Малави – это второе крупнейшее озеро в Африке. Вот, видите, здесь все купаются. Он, видишь пришли рыбаки сети разбирают. перед завтрашней утренней рыбалкой готовят сети завтра утром пойдут на новую рыбалку кого они только тут не водят пресная вода озеро пресное вон дети купаются Наша лодка пришла. Блин, как он вычерпывает воду, боись Нормально вычерпывает, Все всегда вычерпывают воду из лодки. Ну да, Грузимся на Титаник. Серега, не позорь российский флот. Что не позорить российский флот. наш остров называется змеиный остров что здесь никого кроме змеи не обитает я да не мы сейчас идем короче паркуемся на буду. змеиный остров я надеюсь у нас на именование остров короче один раз что этот камень упал вся деревня поднимал ее обратно потому что священный камень в 1343 году до нашей эры, да? До нашей И потом все вместе они поднимают. Классно. Да, здорово, камень. Но он сейчас может упать, на самом деле. <плодисменты> все. Так, лодку вот, припарковали. Сейчас мы идем готовить шашлык из рыбы, которой еще нет. Но рыбаки обещали, что сейчас привезут. Прям свежую. из это название этого рыбка? Эта Мбуна. Мбуна? Мбуна, ну, Калипса. Да. Отсюда. Да. jump. деп. Куда еще? Нам нужно прыгнуть. Вот там можно прыгнуть. Может быть, ты плывешь? Нет, я не хочу спать. Смотри, я сам плывел. О, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, Сейчас все эти караси просто так не приплывут Прикольно, наверное, надеюсь, они вернутся легко Потому что здесь, видишь, такой склон такой Особенно, когда мокро Ты Бежишь такой Давай прыгай уже, отталкивайся Больше болтаешь Я не болтаю, я целюсь как ощущение? Вода меня держит наверху, практически как в соленом озере. А соленая вода? Я не Нет. пил. Но все равно ты же чувствуешь? Не, пресная. Когда на жид точит нож. Для того, чтобы Это Yeah, this is a батарфис fish. Uh -huh. Yeah, and it's nice tasty also. Okay. Yeah, actually, we in the village using this fish. Uh-huh. Yeah. Okay. I could show one fish. Okay. Like that one? Yeah. big fish? Батала. Батала. Yeah. Okay. Yeah. Все, сейчас пошел готовить нам рыбу. Купили, поймали, купили, приготовили. Вот нас готовится ужин, а, вот я уже ловил, обед. Ты? Я плохо разбираюсь в рыбе. Игорь, если ты смотришь, скажи мне, что это за рыба, как она называется. Вот видишь, у меня такая голова интересная. На такой хвост, на селёдку похоже. Выбирается? они делают... Вот рис варится. Угольки. А там соус. Это соус? Я. Райс. Я. Они, конечно, сделали и так, и так. Они спросили, как вы хотите. Вот так вот ее приготовить или вот так. Мы сказали, давайте и так, и так. Mm -hmm. Вот. Все сейчас приготовят. Прям пещерные люди. Ну это мелкие какие-то, да, пискари. Ну, на жаркое на какой Они просто забрасывают сеть. А потом вытягивают ее. А вот рыбаки уходят на ночную рыбалку. Пошли за рыбой. Вернуться завтра в 7 утра. С уловом. Это местное барбекю, говорю. Паша накладывает сейчас еду на. Положите. Что, мне положи тоже пожалуйста, Паш. А мне а не положишь? Что? Что происходит? Вот у нас такой вид. Сейчас я принесу тарелку. Прямо в... lead, yeah? посреди озера Малави okay, yeah. Выглядит очень, очень вкусно. Паш, положи мне тоже, пожалуйста. Это очень вкусно. One. Еще одну рыбу. Нам одну рыбу пожарили на решетке, одну рыбу пожарили take... на масле. Okay. Топи. Ну что, парни, скажи твой как -то... Рыба бодрячая. Не, вот не, вообще на самом деле очень вкусно. So Паша, скажи что вкусно. Реально обалденно. И Знаете а? что, я не приветствую все время такую походную еду. Но это круто. А, это... а вид какой, да? Вид на тапочки мои грязные ноги. Серега даже слова сказать не может. Какой там вид, я не знаю, мне некогда. Поднимаемся на вершину, не упади только на камеру. Конечно, неудобно, ты же экстремальный скалолаз, альпинист. Какая-то птица, слышал, да? Да. Сигу-сигу? Он говорит, туши сигу. Хайкинг продолжается. Ну ты все уже прям как это, эволюционируешь обратно в обезьяны.